Ребят, и значит, всем снова здорово, с вами я Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить Saints Row 3, ну только это Remastered Rem Saints Row The 3 от Remastered, Spira Soft, AK World Studio Deep Silver, Volusion, Spera Soft, Havoc, Bing Video, Adult, Adult Swim Игра используется в сохранении... А, да, точно, английский уже забыл вот реально, ребят, забыл, извиняюсь. Если кто из вас не любит английский, то... Выключайте живо видео. Я так... Я буду пытаться переводить. И из меня переводчик... Вы сами понимаете, какой ст странный пиковый ник. Ранний хороший. Из меня переводчик получится, скорее всего. О, Олежа. Олежа, блин, Олежа, Олежа, не бренд, правда, но другой Олег, Кириллов. Виола, Кики и Филипп Логон, синдикатовец. Дальше будет Слиппин Докс, потом будет, наверное, Мафия 2 или Мафия 3, или вообще я скачусь до ГТА, хи 5, уже установится. А, ah, Кстати, реально у Шаунди тут поменялась аватарка немножко, вид изменился, вид Шаунди. Логан Сквер. А у меня женский персонаж, если вы могли забыть или зап, или вспомнить, у меня все время был женский персонаж, да. Обожаю я просто задержку играть в Saints Row the Обожаю просто. Значит, это и есть Силпорт. Так, Шаунди. Ну, тут мы, собственно, спрашиваем у Шаунди, что это за город, Силпорт такой. Так как мы тут ни разу не были. Главный персонаж, точнее стилекар, стянуть машину или угнать машину, как говорится. С этой музыкой ничего не сделаешь, ребят. Тась ее как-то убрать, но тогда получается звук вообще во всей игре нету. Ребят, извиняюсь, у меня немножко запись под тормаживает Saints Rose исет ремастер, не отвечает ну... реально не отвечает, поэтому давайте я вам предлагаю немножко подождать, и Saints Rose исет ремастер будет, конечно же, но я не знаю когда, потому что ну он тут не отвечает, лагает, тормозит. Короче, ребят, давайте. всем, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих видеороликах.